Польша отменила разрешение на работу и начала легальный грабеж. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня у этого видео очередное громкое название и тема, конечно же, не менее громкая, ведь Польша пошла на очередные шокирующие меры по противодействию последствиям пандемии коронавируса. И об этих мерах я расскажу сегодня. Это уже реально принятые законы, шокирующие законы, которые действуют от 16 мая 2020 года. Но для начала я напомню вам, какие... Карантина вступили в силу 18 мая 2020 года в понедельник, то есть сегодня, когда вышло это видео. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, ведь во второй его половине будет самое вкусное, шокирующее интересное. Также обязательно подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, пишите комментарии под этим видео после его просмотра, ставьте лайки, ну я начинаю, поехали! В Польше вступил в силу третий этап послабления карантинных мер. Третий этап включает в себя открытие парикмахерских, открытие косметических салонов, открытие баров, кафе и ресторанов, также открытие спортивных площадок на открытом, соответственно, воздухе, простите за тавтологию, естественно, с определенными ограничениями. Также открытие тренажерных залов, спортзалов с определенными ограничениями включает в себя этот этап. Подробно со всем, что включает в себя этот этап, вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочке, которая будет в описании к этому видео, ссылочка на официальную статью по этому поводу. Там же будет подробно расписано, что включали в себя предыдущие два этапа снятия ограничительных мер в Польше. Ну и там же расписано, что будет в себя включать четвертый этап, а будет он через две недели от вступления в силу третьего этапа снятия ограничительных мер. Но войдет он в силу в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко не ухудшится. При этом, друзья, все еще очень важно соблюдать меры предосторожности, которые предостерегут вас от заражения коронавирусом. Об этом говорю не только я, но и польское правительство. И в связи с этим по-прежнему обязательно носить маски, если вы находитесь на улице. То есть не обязательно маски, а обязательно, уточню, прикрывать рот и нос обязательно прикрывать рот и нос также обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию дезинфицировать руки регулярно и в том числе при входе в магазины различные супермаркеты и так далее ну и так далее и тому подобное то есть все это будет подробно также расписано в статье которую вы найдете по ссылочке которая в свою очередь в описании к этому видеоролику друзья проходите и ознакомьтесь ну и Свершилось то, чего не могли ожидать очень многие. Польша пошла на такие меры, на какие, пожалуй, не пошла ни одна другая цивилизованная страна мира. Наверное, даже не побоюсь этого слова. Потому что Польша ввела и приняла сейчас такие законы, которые на первый взгляд многим покажутся реальным грабежом и обманом. Но сейчас эти законы стали легальны от 16 мая 2020 года. Я говорил уже об этом в одном из предыдущих своих видеороликов, а конкретно о том, что Польша, по сути, начнет грабить людей легально. То есть вам смогут урезать зарплату, не предупредив вас даже заранее и не переделывая вашу умову. То есть если на умове будет одна зарплата, по факту вам могут выплатить другую в конце месяца, к примеру, если ситуация на фирме очень сильно ухудшится, стало меньше заказов и все остальное. Чтобы вас не уволить, чтобы сохранить рабочие места, работодатель будет иметь право пойти на такие меры, чтобы урезать вам зарплату. Также Польша отменила разрешение на работу. Сейчас расскажу обо всем этом подробнее. Начнем с легального грабежа, так сказать, потому что именно таковым это покажется для большинства людей, к сожалению, для большинства зарабячан, потому что наши люди, они славятся определенным менталитетом, они вокруг, во всем абсолютно видят обман во всем и всегда. Ну, так сложилось не по их вине, а в силу того контингента и сосума, в котором они родились и выросли. Соответственно, я сам, собственно говоря, продукт этого социума, но я уже не первый год живу в Европе, поэтому немножко уже отвык от этого. Но, тем не менее, наши люди везде во всем видят обман, и, конечно же, в этом тоже увидят обман. А конкретно польское правительство было вынуждено пойти на такие меры, как, в первую очередь, разрешить работодателям отправлять работников на удаленную работу по их желанию, во вторую очередь, сокращать время работы на их усмотрение, то есть на любое количество часов без переделывания без переписывания при этом рабочего договора и что самое главное урезать заработную плату, не переписывая при этом рабочего договора. Друзья, на такие меры идет Польша в связи с мощнейшим экономическим кризисом, который наступает. Так называемый супер-кризис, который бывает раз в сто лет. Известные политики и экономисты мира неохотно сейчас об этом говорят, чтобы не наводить панику. Многие специалисты сейчас говорят о том, что, что скорее всего нам удастся пройти этот кризис относительно легко, то есть без катастрофических потерь, а конкретно примерно как это было в 2008 году. Хотя это было тоже очень тяжело, был очень мощный кризис, и многие надеются, что сейчас обойдется именно так. Но, к сожалению, правда говорит о том, что, скорее всего, будет так, примерно так, как было во времена Великой депрессии, так называемой, глобального экономического кризиса, который начался в первой половине 20 века. Без проблем можете найти об этом информацию в интернете, так называемый супер кризис, ну и такой кризис бывает раз в 100 лет, опять же, по мнению многих специалистов. И мы сейчас именно находимся в той ситуации, что все идет к тому, что будет именно так жестко, как было тогда. Но так будет в том случае, если к нам не придет вторая еще гораздо более мощная волна коронавируса осенью, как говорят опять же многие специалисты и предполагаю, что так вполне вероятно может быть. Все-таки мы будем надеяться, что этого не будет. И тогда мы остановимся на отметке кризиса времен Великой депрессии. То есть сейчас это повторится. Во всяком случае, что-то похожее будет сейчас. И, соответственно, польское правительство к этому готовится. Готовится заранее, готовится основательно. И то, что польское правительство вводит сейчас такие законы шокирующие, как то, что людям можно будет совершенно легально урезать зарплату. да, То есть, допустим, вы устроитесь на работу на фирме, на тот момент, когда вы на нее устроитесь, все в порядке, дела идут нормально. Потом, раз, там стало мало заказов по тем или иным причинам. Причин может быть очень много. Просто завод производит то или иное, упал спрос у людей на эту продукцию, и, соответственно, стало меньше заказов гораздо на производство. Ну и таким образом стало гораздо меньше работы. В таком случае работодатель имеет право сократить вам заработную плату, для того, чтобы не уволить вас. Тут нужно понимать это очень четко, потому что он, работодатель, будет это делать в большинстве случаев только в том случае, если у него не будет другого выхода. То есть будет стать вопрос либо уволить вас, либо вы вообще потеряете работу, либо сократить вам заработную плату. То есть работодателям дали сейчас такую возможность легально это делать для того, чтобы оставить рабочее место и оставить для вас хоть какую-то работу хоть за какую-то зарплату я считаю это большим плюсом но большинство людей как я уже сказал будут это считать наглостью и обманом. Сейчас многие мне скажут, так как кто в таком случае поедет работать в Польшу? Никто не поедет, потому что э, ну нахрена это Польша? Тогда я поеду в Чехию, либо я лучше в Украине найду работу, либо еще где-то найду работу в Германии и так далее. Э, именно такие комментарии писали мне многие умники под тем видео, в котором я в прошлый раз говорил об этих нововведениях, которые грядут на тот момент. Э, тогда только в парламенте проголосовали за эти нововведения. Почти 50 на 50 сложилось голоса. Сейчас закон уже приняли официально. Ссылка на статью на польском языке, на официальный сайт будет в описании, так и ссылка на русскоязычную статью тоже будет в описании, в статью, где описывается более подробно этот законопроект. Так вот. Тогда меня закидали комментариями, что кто будет работать, нафиг это рабство, я поеду в Германию, я пойду в Чехию, я останусь в Украине, еще где-то найду работу, и нафиг это Польша. Нет, друзья, вы очень сильно заблуждаетесь, и вы так думаете только потому, что вы еще живете в том мире предыдущем, который был до коронавируса. Этого мира больше не существует нравится вам это или нет, наступили глобальные перемены, я не говорю, что наступил конец света и так далее. Это естественные процессы, которые происходят в среднем раз в 100 лет в экономике вообще мира. И вот мы, наше поколение, попали как раз на эти процессы. Хорошо это или плохо, зависит только от того, как вы воспримите эту ситуацию. Чем быстрее вы освоитесь в новой реальности и начнете жить новой реальностью, принимая меры, актуальные для этой реальности. Чем быстрее и лучше вы пройдете весь этот период, тем вероятнее, что вы пройдете этот период с наименьшими потерями. Поэтому без паники нужно действовать относительно того, как складывается ситуация в мире. Там сидят далеко не дурачки. Те, кто управляют Республикой Польша, иначе Республика Польша не добилась бы таких огромных темпов роста и развития за такой короткий промежуток времени, как это случилось. Поэтому там сидят достаточно разумные люди, и они пошли на эти меры, будучи уверенными в том, что даже при таком раскладе найдется куча, куча людей, заинтересованных в работе в Польше. Кстати, эти законы действуют не только на иностранцев, но и на поляков, абсолютно. Поэтому, друзья. То, что эти законы приняты, это еще одно подтверждение того, что грядут очень и очень тяжелые времена. И, возможно, наступят такие времена, что люди будут готовы даже за еду работать. Понимаете, в Польше той же. Потому что если тут будет так тяжело, представьте, что будет в Украине, в Беларуси, там, в России и так далее. Только представьте. Ну и еще одна очень хорошая новость. Потому что эта новость предыдущая для многих, возможно, не очень хорошая. Хотя я в ней вижу только плюсы. Я уже объяснил, почему. Потому что удастся таким образом сохранить рабочие места эм, благодаря этому законопроекту. Ну и еще одна новость и еще один закон, вернее поправка в закон эм, к действующему законодательству, так называемому антикризисный щит, направленному на противодействие последствиям пандемии коронавируса в Польше. Еще одна поправка заключается в том, что сейчас, внимание, не нужно менять освещение, не нужно менять разрешение на работу и так далее и тому подобное. То есть... В первую очередь, не нужно менять освещение, если оно у вас уже есть. Во вторую очередь, воеводские разрешения на работу не нужно менять, сезонные разрешения на работу не нужно менять и карты часового побыту не нужно менять. Сейчас, на данный момент, такие поправки внесены. То есть, что это значит? Если вы работаете в Польше, на обычном приглашении на работу, оно уже освещение, и хотите поменять работу то вам не нужно делать новое освещение. Как бы это фантастически не звучало, как я уже говорил, ссылочки на эти законопроекты в описании к видео. То же самое касается и карты часового побыту. Не нужно делать новую карту, пока действует этот закон. Обращу внимание, не пока действует пандемия, а пока действует этот закон, пока он в силе. Также воевозки разрешения на работу менять не надо. Просто-напросто меняйте работу и все с этим же воеводским. В то время как раньше просто обычное приглашение делалось под вашу воевозку визу. Сейчас воевозки можете менять разрешением на работу, работу соответственно. Ну и там есть еще другие категории документов, менее распространенные. Об этом также подробно сможете ознакомиться, опять же, в статье ссылочка, на которую будет в описании к этому видеоролику, друзья. Также есть еще один очень важный момент, друзья, который заключается в том, что могут нести какие-то дополнения, могут что-то принять еще дополнительно, могут что-то отменить, поменять. На данный момент это так, это уже вступило в действие 16 мая, но в Польше все обстоит так, а тем более в такое сумасшедшее время, как сейчас, все обстоит так, что постоянно все меняется, постоянно, друзья, и... Та информация которая актуальна допустим сейчас, через несколько дней может стать а может быть актуально будет все время в любом случае когда что-то поменяется я буду сразу вас информировать поэтому чтоб ничего не пропускать еще раз напомню подписывайтесь на этот канал и жмите обязательно на колокольчик вот такие вот серьезные нововведения. Что вы думаете по поводу этого всего? Пишите обязательно в комментариях к видео, будет полезно знакомиться. Также хочу напомнить, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то я могу вам ее предоставить, потому что у меня здесь свое агентство по трудоустройству конкретно в Польше. Мы предоставляем людям достойные вакансии на любой цвет и вкус в этой стране. Со списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочке, которая уже появилась в верхнем левом от меня в углу вашего экрана. Также Проходите в описании к этому видео, там вы найдете ссылки на мои крайне полезные интернет-ресурсы, там же будет ссылка на телеграм-канал, проходите туда и подписывайтесь, все, кто там подписан, получают ссылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. В автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Там же будут и мои мобильные номера, вайбер и ватсап. Пишите по ним и обязательно вам отвечу в будние дни в рабочее время. Поддержите видео лайками. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.